Салют! Это подкаст Come Together, и здесь мы горячо обсуждаем горячие книги с глубоким погружением в контекст. Меня зовут Камила Усенко, и я уверена, что способность думать — это самая сексуальная черта в человеке. И у нас есть о чем таком интересном подумать сегодня вместе. Представьте... Если бы существовало психологическое оружие, с помощью которого можно привить человечеству любую, даже самую дикую идею. Многие считают, что окно Овертона – это как раз такое оружие. Так что же, нами действительно управляют незримые силы? Или окно Овертона – это миф? Давайте разбираться. «Разбивая окно Авертона». Как книги становятся инструментом манипуляции. Сегодня у нас стартует серия очень важных выпусков. Мы поговорим о книгах, которые реально меняют мир и сознание человека или описывают с помощью каких инструментов его можно изменить. Когда заходишь на такое опасное поле, конечно, всегда рискуешь оказаться на территории, ну, скажем так, одержимости – в мире очень много сторонников теории заговоров и тех, кому такие теории выгодны. Также много тех, кто кричит, что нашел волшебную пилюлю, позволяющую управлять людьми, и тех, кто делает вид, что никем не управлял. Оно просто само, все вот так вот удачно сложилось. Здесь мы будем танцевать с осторожностью, чтобы не вляпаться в фейки и не упасть в голословные, хоть и стройные на первый взгляд теории. Поэтому к выбору книг и проверки фактов будем подходить еще пристальнее, чем раньше. Основы этих выпусков станут в большинстве своем научные исследования и книги людей с мировым именем социологии, психологии и изучении поведения масс. Но, как ни странно, в нашем меню также будут присутствовать и художественные книги. Потому что «Невыразим каламбур судьбы», Иногда они играют в истории роль большую, чем все научные труды вместе взятые. Как, например, «Молот ведьм», написанный фанатиком, ищущим славы, привел к тысячам смертей, так и наша сегодняшняя книга устроила масштабнейший посев дикости в человеческих головах. К чему это приведет, покажет время, но я бы хотела внести свою маленькую лепту в то, чтобы разбить один из звенящих фейков современности — образ «Окна Овертона». И показать вам, как с помощью одной, всего одной книги была проведена беспрецедентно подлая рекламная кампания в политической борьбе. А зацепила, кстати, ею еще и тех, кто никак к той борьбе не относился, в том числе и нас с вами. Итак, наша сегодняшняя книга — «Окно Овертона», подписанное именем Глен Бек. Надеюсь, после этого выпуска в ваших головах раздастся звук разбившегося окна. У нас в руках молоток фактов и немного ранее Давайте начинать путешествие. Итак, что же за зверь «Окно Овертона»? Кстати, без понятия, как правильно произносить это слово. «Овертона», «Овертона», «Овертона», ну... К черту, это не так важно. Диванные критики, тратящие бесценное время на батлы в комментариях, очень любят пользовать этот термин. Выражение бросается в ответ на любое изменение социальной нормы, на призывы, которые не нравятся комментатору или на мнение, которое с его не совпадает. Вы сто процентов не раз видели это в сети. Кто-то призывает к равным правам между женщинами и мужчинами, окно овер. Кто-то говорит о том, что любовь между взрослыми людьми нормальна в любых комбинациях. Окно Овертона. Кто-то сказал о глобальном потеплении. Окно. Ну, вы поняли. Универсальный ответ, не правда ли? Тем забавнее осознавать, что все эти радостные комментаторы, желающие продемонстрировать размер своего, простите мой сарказм, псевдоинтеллектуального пениса, даже не потрудились погуглить и открыть первую ссылку в Википедии не то что уж поискать в научных статьях или обратиться к книгам. Прежде чем мы продолжим говорить о реальных социологических и психологических исследованиях, давайте раз и навсегда разобьем это чертово окно. Итак, в чем заключается концепция этого широко разошедшегося выражения? Если потыкать несколько ссылок в гугле, можно просто прослезиться. По мнению авторов пассивных материалов, окно Овертона — это... Цитирую. «Целая технология разрушения общественных институтов и легализации морально недопустимых идей за пять шагов». Звучит как название очередного липового бестселлера из разряда «привязать к себе мужчину за пять поцелуев» или «стать богатым и успешным с помощью коробка спичек и веры в ктуху». То есть, на взгляд внимательного читателя, сомнительно. Ну, давайте присмотримся. В какой форме нам рассказывают про это самое окно? Раз в Рунете оно прижилось через живой журнал и в контактовские паблике, не будем отходить от этих источников и поглядим, как они описывают этот дьявольский концепт. Первый же пост рассказывает нам, что окно Овертона — это методика воздействия на разум общества, разделенная на шесть этапов. Немыслимо, радикально, приемлемо, Разумно, популярно и норма. О, кстати, уже шесть этапов в прошлой ссылке, было пять. Эту самую методику называют дегуманизацией человека. Очень сильное заявление. Якобы для того, чтобы протащить в сердца и мозги людей какую-то идею, достаточно провести ее через эти шесть этапов. Представьте себе шкалу, где в самом низу немыслимо, а на самом верху норма. И представьте себе движущееся окошечко наподобие тех, которые, знаете, есть на настенных календарях. В этом окошечке идея. Вроде бы, проводя ее по шкале человеческого восприятия, можно накрепко вбить идею в головы. На каждом этапе идея проходит через дискурс, и этот дискурс и двигает ее дальше. Проще говоря. На разных стадиях идею обсуждают в разных тонах. Сначала в тоне «Какой кошмар, это невозможно!», потом градус общественного восприятия теплеет, пока не становится на отметке «Это наша норма, мы так живем!». На разных этапах дискурс направляют, конечно же, незримые тени. Мировое правительство, настоящие господа всего сущего, масоны, иллюминаты, демократы, либерасты, инопланетяне и министерство магии. Выбирайте героев себе по вкусу. Назовем их «некто». Допустим, эти некто хотят протащить дикую идею, например, что нормально убивать своего соседа. Дико-дико. Сначала эти некто выпускают ученых. С ученых взятки гладки. Им можно трогать палочкой практически любую тему. Они изучают тему и делают по ней исследования, заявляют, что по результатам экспериментов убийство соседа – это способ избежать убийства членов твоей семьи. Идею вкидывают в общество на обсуждение. Общество в ужасе, но о теме начали хотя бы говорить. От немыслимо к радикально. Мы на втором этапе. После первого обсуждения и посева в СМИ и социальной сети некто включают первых последователей. Появляется общество «Устрани соседа ради жизни сына». Про него делается серия репортажей, и в репортажах убийства называют словом десосидизация. Вводится новый термин. Запускаются истории про то, как одна десосидизация спасла целый подъезд. От «радикально» к «приемлемо». Далее количество обсуждений растет, как и число сочувствующих идеи. Появляются не только научные статьи, но и художественные произведения. Некто подключают деятелей культуры. Создается все больше примеров позитивной десосидизации. Тут спасли и там спасли всего одна жизнь за сотни. Кто не согласен, тот дурак. От приемлемо к разумно. Некто добавляют сентиментальности. Находят соседей, которые каются, что они хотели навредить. Находят пострадавшие семьи. Ах, если бы вовремя была десосидизация, то. Общество сочувствует и привыкает говорить о теме в позитивном ключе. Некто запускают опросы и аналитику. В опросах все уже согласны или нейтральны. От разумно к популярно. И, наконец, принимается закон о десосидизации. Норма. Все. Окно Овертона тему отработало. Ух пока рассказывала сама прониклась все звучит чертовски логично правда красивая теория дьявольская методика проблема только одна все это просто фейк выполненный так остро сюжетно что хочется поверить фейк который основан на внимание фантастическом триллере давайте разбираться кем был джозеф овертон Наверное, профессором или социологом, или психологом, да? Раз он знал, видимо, как управлять умами целого поколения. Ну, не совсем. Он был электроинженером и юристом по второму образованию. Его судьба – один из тех калампуров, когда жизнь человека начинает значить гораздо больше только после его смерти. Джозеф родился в Мичигане, окончил Мичиганский технический университет со степенью бакалавра наук в области электротехники, потом получил степень в юриспруденции. Довольно долго работал в крупной химической компании, а потом перешел в Маккинокские центры публичной политики. Такие центры иногда называют «фабриками мысли». Они закидывают в общество довольно много идей, но никакими особенными исследованиями и даже компетенциями они часто не обременены. Проще говоря, многие их идеи сомнительны и используются скорее для того, чтобы будоражить, чем приносить какую-то реальную пользу. Овертон проработал в таком центре 11 лет и тоже сделал ряд своих предположений. Ни одно из них не было ни научным, ни доказанным, ни подкрепленным исследованиями. Но самое забавное, когда мы начинаем искать в опубликованных работах Джозефа Овертона упоминания одноименного окна, мы находим ничего. Дело в том, что Джозеф Овертон никогда не описывал эту концепцию и даже не придумывал ее. Он вообще умер раньше рождения своего окна, но окно в его устных рассуждениях все-таки существовало, как шпаргалка, но не окно Овертона, а окно возможностей. Это окно никогда не было стратегией, оно было метафорой. Что это значит? Согласно этой метафоре, в разные периоды развития человечества разные темы более или менее принимаемые, обсуждаемы и возможны к изменению в обществе. Грубо говоря, во времена Коперника неприемлемым было считать, что Земля вертится вокруг Солнца. Эта концепция моментально делала некомпетентными огромное количество ученых того времени, и именно поэтому идея Коперника встретила такое гигантское препятствие в своем распространении, хотя и была верна. В наше время неприемлемой будет обратная позиция, потому что мы уже имеем тот опыт и те исследования, которые разбивают геоцентричную модель в прах, и мы прошли через сомнения и обсуждение этих идей. Хотя, конечно, некоторые до сих пор думают, что Земля плоская. Но что здесь скажешь, правда? Давайте вернемся к Овертону. По мнению Овертона, политик должен чувствовать, на каком этапе развития находится общественное сознание, исследовать общему градусу дискурса, чтобы не выпадать из повестки и стать успешным. Проще говоря... Не надо пытаться бороться за права инопланетян во время, когда инопланетяне не доказаны, иначе будешь белой вороной. Если политик не видит этого окна возможностей и выпадает из него, его карьера обречена. Если рассматривать буквально, то теория говорит только об одном: об идее следует говорить в том тоне, в котором они готовы слушать на данном этапе. И это рекомендация для политиков. Не о том, как управлять массами, а о том, как держаться на плаву. Интересно, да? Пока не очень понятно. Ну, давайте покопаем еще. Овертон разбивается на самолете в 2003 году. Но в 2010 году некто Гленбек выпускает книгу «Окно Овертона». И вот здесь начинается «Мракобесие». Начнем с того, что это художественная книга, конкретно политический триллер. Она описывает, как какой-то дюжий специалист в пиаре Ноа Гарднер встречает даму, которая убеждает его в том, что Америку необходимо изменить. А политичный пиарщик сначала отнекивается, но потом замечает мировое зло в лице либералов и доблестно бросается в бой вместе с дамой а у либералов у них на вооружении то самое окно Овертона, с помощью которого они и творят свои жуткие либеральные дела. Книга стала бестселлером. Она нашла свое место в сердечках тысячи тысяч людей, которые привыкли видеть повсюду заговоры. Им не нужны были ни голос разума, ни научные доказательства, ни крики ученых о том, что это бред собачий. Даже слова самого автора о том, что роман – фикция – никого не убедили. Люди получили то, что хотели, подтверждение своим страхам. Впрочем, сам мистер Бек явно добивался такой реакции с первой страницы. Вот что он пишет в предисловии. По мере того, как вы будете вовлекаться в историю, некоторые сцены и характеры будут казаться вам очень знакомыми. Это естественно, ведь действие происходит во время американской истории, которая так напоминает то, в котором живем и мы с вами. Но несмотря на то, что многие факты, поднятые в сюжете правдивы, сценарии, которые я создал на основе этих фактов, пересечение всего происходящего и выводы, которые описаны, полностью вымышлены. Будем надеяться, что так оно и останется. Так кто же такой Глен Бек? В первую очередь медийная персона теле- и радиоведущий, автор и исполнитель сатирического ТВ-шоу. Мормон, попадавший в список 100 самых влиятельных людей США, популистская звезда телеканала Fox News, писатель и на дуде общественного мнения большой профессиональный игрец. Но нас интересует в нем вот какая деталь. Его политическая и социальная активность. В 2010 году, а именно тогда вышла книга, Бек участвовал в президентской кампании республиканца таромни тоже мормона, кстати. Он же активно поддерживал агрессию США в Ираке, громко называл глобальное потепление недоказанным и сравнивал энергетическую деятельность лауреата Нобелевской премии Альберта Гора с нацистской кампанией против евреев. Своеобразный персонаж этот республиканец. А если присмотреться к активным заявлениям Бека, это такой немножко, простите, Соловьев плюс, наверное, Михалков. Шумный, противоречивый и во всем ищущий свою выгоду. А его главная специализация ⁇ это эксплуатировать в своих выступлениях тему теории заговоров. Если бы хотя бы половина упомянутых им заговоров казалась правдой, можно было бы просто лечь плакать. Бедный мир. Заговоры, хлеб и трюфеля для Глена Бека. И на романе «Окно Овертона» он без сомнения сделал себе солидный денежный запас. Стоит отдельно упомянуть, что главный злодей романа, как раз и пользующийся «Окном Овертона», придерживается леворадикальных взглядов, как неожиданно. Оппонент консервативному Беку. Как же в Гленну Беку попала эта идея? Ведь Овертон ничего подобного не писал. Но, как мы помним, про концепцию «Окна политических возможностей» он действительно говорил, хотя это и не было никогда описано в его работах. В 2008 году Гленбек познакомился с коллегой Овертона, мистером Леманом, который рассказал ему про метафору Джозефа. Видимо, обоих вдохновила эта встреча. Леман придумал концепцию и назвал ее «Окном Овертона», а Гленбек монетизировал ее с помощью книги Оба заработали. Лиман говорят, после такой рекламы, как вышедший бестселлер обучил уже больше шести сотен специалистов по коммуникациям. Уин-уин, как говорится. А идея повисла в воздухе. Кривая, дырявая, но очень привлекательная для тех, кто ищет подтверждение своим страхом и паранойям. Что самое забавное, мистер Бег даже не писал саму книгу. Ограничился так называемым «кураторством проекта» и своим именем на обложке. Книгу писали приглашенные малобюджетные авторы – Кевин Балфи, Эмили Бестлер и Джек Хендерсон. Кстати, последний, кроме теневого писательства окна, создал еще книгу «Circumferences of Darkness» – «Окружность тьмы». И, по мнению рецензентов, эта книга удивительным образом напоминает окно Овертона. Тут судить я не возьмусь потому что этой книги конкретно я не читала но если вы что-то знаете то обязательно поделитесь со мной но вот идея окна овертона идея принадлежала самому глену беку о чем он радостно известил публику книга в корне искажает метафору настоящего овертона переводя окно возможностей во что-то вроде да что-то вроде между волшебной палочкой и пугалом Просто такая маленькая абракадабра. Есть понятная, наблюдательная теория о том, как должен вести себя политик. И вдруг она превращается крибли-крабли-бумс в массивную, убедительную, но в корне нелепую методику, в кавычках, по управлению людьми. Гленбек играет на страхах, преследуя свои политические и финансовые цели. Играет и выигрывает, при этом случайно, обронив в умы миллионов свою полупереваренную фантастическую концепцию. С точки зрения маркетинга Гленбек – гений. С точки зрения разума он шарлатан, спекулирующий на страхе. Примерно так же вели себя медиумы, которые трясли столами и двигали тарелки, чтобы внушить впечатлительным барышням эффект общения с духами. В Рунет страшилка с окошком Овертона прикатилась из живого журнала. Некий пользователь расписал на примере теории, как ввести в норму каннибализм. Люди, начитавшись, решили, что все поняли. Про мировое правительство и про то, как нами всеми тут управляют западные некто. СМИ радостно подхватили ветер новой идеи и стали с удовольствием пихать окошко во все виды статей. От федеральных изданий до желтушных газетенок. Чаще всего несуществующее окно используется как доказательство, что грозный запад снова чего-то там учудил. И это продолжается до сих пор. Вы можете провести свой эксперимент. Я провела свой в момент создания выпуска. Вот какие мне попались издания и статьи в первых же новостях Гугла по запросу «Окно Овертона». Царьград ТВ. Название. «Русских приглашают в секс-профсоюз». Новость поносит новое шоу на телеканале «Пятница». А вот цитата. Первый же выпуск шоу «Рабы любви» на телеканале «Пятница» показал, что речь идет об очередной ментальной диверсии с элементами окна Овертона. Фух. Дальше. Новое известия. 16 июня. В этой статье утверждается, что древнеиндейский город Махенджо-Дара был уничтожен ядерным взрывом. Не спрашивайте. Цитата. «Общее падение интеллектуального уровня человечества заставляет предполагать, что авторы действительно не соображают, о чем пишут. Но еще хуже, если авторы отрабатывали заказ. Этак можно ненароком распахнуть окно Овертона, а когда в него ворвется ядерный апокалипсис, рассуждать будет поздно». Боги велики. А, вот статья, ну, пожалуйста, Бизнес ФМ. Бизнесов МРУ, где психотерапевт дает комментарии о конкурсе на то, кто больше всех просидит на диване. Снова не спрашивайте. Нам важно, что это говорит человек с приставкой психотерапевт и публикует издание уровня Бизнесов М. Цитата: "Если это поощряется и выдается за что-то такое, как милый интересный праздник, то это окно Овертона". И наконец, на десерт. Правда, РУ. Боги, какой каламбур. Прямо в названии статьи использует знакомое окошко. Россия не спешит выпрыгнуть в окно Авертона вслед за Западом. Дальше я читать не стала, извините. Поберегла мозг. Все статьи за июнь, Ребята. Да, знаю, что подкаст выходит в ноябре, но конкретно этот выпуск я писала в июне, и потом, я думаю, что вы сейчас можете спокойно зайти в Google и наврать еще больше статей с упоминанием этого чертового окна. То есть огромное количество СМИ продолжает использовать несуществующую, придуманную концепцию с именем адвоката-электроинженера из фантастического триллера подписанного именем американского шоумена и используют ее как доказательство и научную теорию, подкрепляя ею свои с позволения сказать статьи. О качестве материала в статьях судите сами. И о совести создателей тоже. Окно Авертона оказалось не окном, а зеркалом. Каждый в нем видит то, что хочет. Вот уж действительно успешный маркетинговый продукт. Но почему же концепция окна Овертона, описанная в книге, невозможна? Ведь даже несмотря на то, что мы выяснили, что это фейк, она кажется очень даже стройной. Окно Овертона позиционируется как уникальный механизм, которым пользуются всякие западные враги, чтобы расшатать общество, лишить его морали и привести к уничтожению. Мы это поняли. Напрашивается два простых вопроса. Кто и зачем? Зачем кому-то нужно антиморальное общество? Мы все любим добрых людей, взаимопонимание, заботу и честность. Сломанное общество — это ненависть, войны, крах экономических связей, голод, дисгармонии и прочее. Зачем Западу себе такого желать? Но ладно, даже давайте не будем трогать философию. Сколько людей, столько и мнений, понятно. Об этом термине мы тоже, кстати, когда-нибудь поговорим. Давайте сосредоточимся на смысле первоначального окна возможностей. Он прост. Изменения в обществе происходят тогда, когда они назрели, а дело политиков видеть эти изменения и двигаться вместе с ними, чтобы не прощелкать свою карьеру. Дело в том, что изменения такого типа, масштабные и затрагивающие всех, невозможно контролировать. Изменение социальных норм – это не запустить новую песню по всем рингтонам страны. Люди очень не любят выходить из изведанной зоны и обучаться новым правилам поведения. Любое радикальное изменение социальной нормы означает, что большое количество людей резко почувствует себя некомфортно. Им нужно будет выбирать новую модель поведения, а найти мотивацию для этого гораздо сложнее, чем кажется. Тут, видите ли, вот какая штука. Вся мистификация с окном Овертона построена на одном принципе – Путается причина и следствие. Общество меняется, человечество меняется, отношение к тем или иным вопросам меняется. Это несомненно. Но вот в чем вопрос. Эти изменения происходят потому, что случается дискурс по теме или дискурс появляется, потому что назревает необходимость перемен? Когда-то люди считали, что употребление мумий в пищу полезно для здоровья, а людей следует делить на рабов и господ, причем первые должны принадлежать вторым. Сегодня это кажется нам диким. Но мы бы показались дикими крепостному крестьянину из 18 столетия, если бы попытались заявить ему, что он волен сам управлять своей судьбой. А в 15 веке в Брюге. Нас и вовсе сожгли бы на костре, если бы обнаружили, например, крупную родинку на видном месте. Согласно «Молоту ведьм», это было верным признаком колдовства. Кстати, по поводу «Молоту ведьм» я даже думала сделать отдельный выпуск. Книга страшная, но в ней эм, есть что поизучать. Перемены – это комплекс сложнейших процессов, и люди не любят менять своего мнения. До любых перемен, особенно связанных с социальными нормами, человечество должно дозреть. В это дозревание входит получение новой информации – изучение ее, доказательства, распространение новой информации первыми последователями, отрицание, общественное обсуждение, проверка временем, осознание выгод новой информации, снова общественное обсуждение, рост числа последователей, идеи и, наконец-то, то, что называют переломным моментом. Ком человеческого согласия с идеей становится неостановимым, когда более 30% общества принимают ее. Дальше только вопрос времени, когда идея станет социальной нормой. Эта информация, которую я сейчас озвучила, это не мои фантазии и не следствие какой-то фантастической книги. Это результат одного из исследований, проведенных профессором Деймоном Чентолой из Пенсильванского университета. Он автор нашей следующей книги, которая действительно содержит научные, подкрепленные примеры взаимодействия общественного сознания идей. Но вернемся к Овертону. А теперь представьте, какое количество факторов должно сложиться, чтобы все это произошло. Сколько может быть косяков на каждом из этапов? Какое сопротивление радикальная идея встречает на своем пути? И как много проверок в пути проходит. Одно дело – распространить идею среди десяти, ста, даже тысячи человек. Но чем больше людей, тем выше количество факторов проигрыша. А здесь мы говорим о масштабах миллионов, если не миллиардов людей. Если за этим процессом будет стоять человек, пусть даже группа людей, то... В головах у них должны быть, как минимум, квантовые компьютеры, способные спрогнозировать бесконечное количество версий происходящего. Вся история с окном не учитывает одну очень важную черту человека, наверное, самую важную – способность к критическому мышлению. Глен Бек и компания выдали окно Овертона за причины перемен. Очень удобно поверить в какой-то механизм, такую уникальную методику, которая способна перекраивать умы. Это классный способ переложить ответственность за свою жизнь на какого-то непонятного злого дядю сверху. Практически все конспирологические теории строятся на страхе ответственности. Но окно Овертона, не в первоначальной концепции окна возможностей, не в искаженной версии Бека, это не причина перемен. Это наблюдение за тем, как они происходят. Волны не вызывают шторм, они всего лишь его часть. А наша задача — не позволять себе утонуть в этих информационных штормах и всегда узнавать, откуда дует ветер, прежде чем выбирать свое направление. Это был подкаст Come Together, и я, его ведущая Камила Лысенко. У нас сегодня была сложная, но, мне кажется, очень интересная тема. Впереди чертовские классные книги, которые расскажут нам новые истории о мире, и как всегда, я буду очень рада, если вы пришлете мне свои вопросы или мнения о подкасте в комментариях, или по ссылкам в описании, или на личную почту и в личные сообщения. Я открыта к новым идеям. Это, правда, очень важно для авторов говорить со слушателями. Так понимаешь, что делаешь все не зря и хочешь продолжать. И, пожалуйста, если вас не затруднит, где вы слушаете? В Apple Music или в Яндекс Музыке? Поставьте лайк этому подкасту. Это поднимет мне настроение и даст немножко мотивации. Кстати, я завела Инстаграм и Телеграм для Come Together, и там собираю те факты, которые не вошли в выпуски, но которые все также безумно интересны. И рекомендую книги. Дело полезное. Присоединяйтесь. Все, скоро увидимся. Не забывайте наслаждаться жизнью. И тщательно выбирайте книги. Плохая книга опаснее гнилой еды. До встречи.